Доброго времени суток, я не говорю. Не, с вами начинаю. Продолжаю так, играть в космофобию в одиночестве. Эх, так, увидите призрака, ставь. Видите там по-нормальному. Увидите, так, все, так. призрака по при помощи. я распятый нельзя. пиздец. Ну, бомба это за О, это же опускай, карта? Я даже все две не пойдут. Пока. А, нет, думаю, это Дай нам знак, ты здесь? Где-то только вот здесь. Уже здесь его Дай нам знак. Покажи себя. Ты здесь? Ты молодой, ты старый. здесь должны вам поговорить где-то что-то упало не это слышу. так где Опа. не понял что это здесь его место что ли? Или вот здесь так значит это его вот здесь место вот М -м -м, наверх пошел слышу так, так, так, так, Ты здесь? Твоя комната здесь? О, вот здесь клипу. Дай нам знак, ты здесь? О, да, там наверху был. Дай нам знак, ты здесь? Угу. Что, подвал, что ли? Подал, подвал, подвал Дай нам знак, ты здесь? Так, может луджи здесь что-то доска есть, Так, ребятки, квадратки, может, ты здесь прятал что-то? Ну, это есть. Если доска лыджи, то это либо он какой должен открываться Ну, можно здесь замутаться так ладно да наверху было звук я ну, не дай нам знак ты здесь ну, значит где-то вот здесь вот в вот, этой вот в этой области раз уж три этих инпостробота так надо поставить камеру посмотреть на прирочный замок. возможно и там будет о чрт забыл пока сейчас мы вот это сработает радоприемник попробуем дай нам на знак ты здесь уже давно в до этой дом это обновление еще сраные пипец дай нам знак ты здесь спасибо спасибо братишка <смех> я не пермифа. Боюсь я этих до ужасов лучше призраков. Так, радиоприемник. Он больше не нужен. Так, радиоприемник сработал. Так, иди отсюда. То бишь. Да, поднимите его, а то он не шумить надо. Пшел вам. Так. Радиоприемник. Так, ну жалко соль. А, о, соль есть. Есть соль. Соль есть. Так. Распятия нет. Плохо, надо будет закупить. Так, вот это нужно будет взять. Так, я еще не фоткал вот так. МП не знаю. Что вот этого? Э, Радиоприемник. Вот это. Ага. Ну пока еще не знаю, кто из них. Так. Блокнот. Что еще взять? Пока еще не буду ничего брать. Соли рассыпать еще надо будет. Ну. Я сейчас положу чтобы он меня показал это все белым может сейчас 5 мп будет я же не знаю опа 5 мп вот видели вот видели сразу 5 мп mp5 МП вот близнецы так а что у нас там близнецами сейчас посмотрим а -а -а, призраки так. так так так так так так а -а -а. так вот, так так костры не а, знаю кризинки а -а -а. болезнь всючем так так так мп надо приемник минусовая температура так минусовая температура я тут не заметил так минусовой температуры не было так 5 мп было вот сейчас посмотрим, что еще у нас. Так, сюда пока пускай валяется. Здесь так. Может призрачный огонек. Ну-ка, а тут призрачный огонек, если будет. Так. Призрачный огонек. Призрачный огонечек усе. Тут ничего нет. Значится.. Талой камеру. Пускай лежит. Так, Призрачный огонек нет. Лазерный. Мы сейчас лазер поставим, да. В этой комнате. Так. Э -э -э Соль. Точно, якобы сольная по заданию как бы. ну куда я сюда. А, фу, блин. У меня же дневник Думал, что я думаю, чего, чего еще не сделал. Кстати, а что насчет записи дневники? А Запись блокнется, вот. Угу. Значит, а вот это. А Лазер. О! Он еще меньше. Ч, козлюк? так, а где его поставить можно? Слышите? Вот он, прин... Здесь открыл. Ну-ка косточки здесь нет. А то бывает здесь косточка может быть. Ради как нет. А? Не понял. Твоя комната здесь? Все возможно. Дай мне знак. Покажи себя. Ты здесь? запись в этом поставит пока побудем здесь Но. на кой он это сделал дай нам знак о соль, соль соль соль соль соль соль а Тьфу, блин. нет у меня соль господи когда один играешь это жопа раз дай только ну для меня это не проблема как бы не боюсь деньги просрать, все равно их. Я как якобы я их не трачу пока. Что вот так, соль. Да-да. Паранормальное явление. Так. О, видите, активность идет. Так, ладно. Это мы ничего не трогаем. Это нам не надо. на накурить не надо, можно еще его сфоткать. Так, а сколько у мне этих? Что не посмотрел. О! Он и агриться не будет. 50 будет тогда сагрится агрица. Кабуча. Так, дай нам знак. Ты здесь? Ну-ка. где вот здесь положим. Наступи, пожалуйста, в соль. Добрый человек. Если ты добрый, конечно. Или ты злой? Наступи в соль. Ты со мной не играешь? Ты где? И да, я не хочу его сагрить. Почему? Потому что я его имя не называю, а то он слишком сильно на меня сагрится. И мне придется сбегать. Дай нам знак. Покажи себя. О! Кстати, я сейчас его увидел. Ты здесь? Я тебя слышу. Пройди еще раз сюда. Так, ладно, соль он уже есть. Наступил. Наступил здесь соль, где есть? Пожалуйста. Или напиши в блокноте. Ты здесь? Дай нам знак. Покажи себя, ты здесь. Напиши мне в блокноте, пожалуйста. О, вон здесь, в ванной. Я ванную его слышу. Так, ладно. Дай нам знак. Покажи себя. Ты здесь? Дай нам знак. Ты здесь? Напиши в блок запись в блокноте, сделай, пожалуйста. Черкани. Хоть чуть-чуть черкани, пожалуйста. Дай нам знак. Козел. Так, подожди. Чё я это переставлю? Отдай. Отдай. Отдай мою вещь. А, у меня солишь. Так, ладно. Это я в машине, может быть, она вернется ко мне. Я крыза. Не пробовал. Да, извиняюсь, что у меня там Windows вин стартит. Это тупость такая у меня, винда. Столько раз летала, поэтому. Не обращайте на это внимания. Если вам понравится эта рубрика, да, поставьте лайк, пожалуйста. И подпишитесь на мой канал. Потому что я тут один с этим призраком. Вот. Ну, вы сами попробуйте. Так. Вот сюда. Можно поставить его? Вот сюда поставим. Дай нам знак. Ты здесь? Или ты у меня за спиной? О, вот здесь б Вот она, косточка. Так, приседки и сфоткай. Все. Ее заберу. Как доказательство. Дай нам знак. Ты здесь? Это твоя комната? Не похоже, что это твоя комната. Я гляжу, ты стримером был. Ладно. Еще раз. Лазером поставим вот сюда. Так, ладно, вот сюда, вот сюда, вот сюда. Оп. Твоя комната здесь? Дай нам знак. Покажи себя. Дай нам знак. Покажи себя, ты здесь? Может, здесь доска вылечилась? Плять, вот она. страшно похоже дело это демон <смех> но хотя не факт oh, хэллоуинские эти всем не порой так ладно одно задание выполнилось да ну порой нормальное явление но он должен был мне хотя бы что-то дать <смех> взамен там, где косточка, он сагнился, мне вопрос. Почему он на меня не начинает еще агриться так сильно? Так. Радиоприемник. МП. Так, что еще осталось? Так, ладно. Сейчас подумаю, подумай, подумаю, подумаю, подумай. подумай, подумай, подумай. Диван, блин. Диван файншт, блин, как тяжело это прочитать, язык сломаешь, ветер театр. Так, так, так, так, так. Что мне надо сделать? Какую же мне? Вот видите, активно сидит. Почему она так работает? А я еще таблетосы не взял, ну конечно. Так, что я хотел сделать-то еще, блин, забыл. Что я забыл сделать ладно сходим короче еще раз вот этот дом я не трус но я боюсь как говорится мне кажется что этот вот это лазер потому что я больше варианта не знаю так ладно доску луиджи возьму она съедает а ч я не могу взять почему О, взял, взял. так я и активировал да ты здесь ой твоя комната здесь ноль ой, -ой. Иди в жопу. Так, походу, это демон. Он там ходит, слышно. он согрался. Все, мне хабза. Уходи. Все, мне кана. Фу, атака прошла. Фу. Валим отсюда. Валим, валим, валим, валим, валим. Быстро, быстро, быстро, быстро. Это, походу, они. Ну, не факт. Вот товара. Фух. Так, ладно, я понял. Так, Эл. Может, это лазер и раз. Не знаю. Нет, это даже... Отпечатки пальцев, если были бы. Нет, не работает. Запись в блокноте, дух. Нет. Совой температуры не было. Призрачный огонек тоже нет. Отвлекается. Так, этого тоже нет. Это либо дух, либо мираж. Ну, давай лазерный вот этот, мне кажется. Лазерный вот этот. Ну, паранормальное было явление, я у меня сдвинул доску Луджи. Ну ладно. Ага, а ч ⁇ он так? <свист> Ничего себе, я просадил. Ладно, уезжаем отсюда, ну его нафиг. Ну ладно, если вам всем понравилось, это, Лу... это Никве1, подписывайтесь на мой канал, ставим лайки. Я даже не знаю, что еще больше придумать. <свист> Просто я сейчас испугался того, что он на меня нападет. Просто близнецы я догадывался ну ладно всем все да. до свидания всегда новых встреч подпишитесь на мой канал я, я буду рад этому